Теперь ребятишки вот первого марта с Руськи съездили Чувачков было, видите? Да, уехал, нормально. пишешь Да, прям нормальный Прямо все классно Нормальный, нормальный Там у меня кучка там на Руське сидят тоже Здесь вот Вероника вот, в этом ведерке наловила ну, Ты смотала? Сматывай да. быстрее ну, у тебя, кстати, вообще нормально, нормально у тебя сегодня прям этих чебаков. Ну мои друзья, вот такие друзья дела. Короче, друзья, я и ровно 200 чебаков там Руси не стал считать. Друзья, прикиньте, лось стоит. Русь, опусти стекло, а. Может мне подойти туда? Русь, дай я Вузов. Друзья, Лось, Лось, Лось, Лось. Поехали, Русь, давай быстрее за ним. Прям быстрее. <звы> Вон он пошел Друзья, кор короче, туда пошел Да не видно уже Это маленький <свы> Фишерман Хунтер, короче Сегодня 1 марта съездил на рыбалку На Сиитово твою. вот лосишку встретили <свы> Что ты, Руся, говоришь? Yeah. <laughs>